Так вот Донбас был всегда русский. И если бы вот эти подвесы, бывшие э, партийные и Кравченко, и еще, если бы они дали, как у нас, автономию Донбасу, Луганской и этой, ничего больше не было. Ну как у нас? Узмурская автономная, Татарстан, Башкирия, Коми, но сейчас они, но все равно как отдельно, Марийская и так далее. Даже Чечня, посмотрите, как выросла. Дагестан поднимается. Они автономные, есть область, а есть и стулья, если бы есть и, и Есть Это Гурганскую, ну, и Донецкую. Они же просили.